А следующую песню я хочу посвятить моим педагогам, моим наставникам, которые сегодня тоже в зале. Они а... знают. Все. Я вас очень люблю. Я бесконечно благодарна, что вы рядом. И я верю, что главное, что вы посеяли во мне, оно прорастает. Спасибо. Вот они меня понимают с полуслова, с полузгляда Юрий Кукин. Вот вы поверили в меня, а жаль мне, я драгоценности меня. А вы поверили в меня, а жаль мне. Я забирался в небеса, и я верил только в чудеса. А вы поверили в меня, а жаль мне. Вот вы не верили мне. Вся жизнь моя у вас перед глазами, а жизнь лишь сигареты след на полированном столе исчезнет мир и стол в зале. А жаль мне, а жизнь лишь сигареты след на полированном столе исчезнет мир и стол в зале. А жаль мне. Вы поверили в меня, а жаль мне Жаль Спасибо за вашу веру.